Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Алла Вишневецкая, и в этом видео мы с вами поговорим о соединении Юпитера и Сатурна, которое произойдет в декабре 2020 года. Но на самом деле 2020 год интересен не только этим соединением, и вначале хотелось бы сакцентировать внимание именно на тех соединениях планет и важных циклах, которые во многом формируют события этого года. Первое — это то, что мы очень ярко ощутили в этом году — соединение Юпитера и Плутона, которое будет трижды происходить. Уже два раза Юпитер и Плутон соединялись — в начале апреля, в конце июня, и третье соединение будет 13 ноября. Данное соединение больше влияет на мировую экономику и на финансовую сферу каждого из нас. И вблизи первого соединения этих планет вели карантин во многих городах, во многих государствах. И, конечно же, многие люди лишились работы и привычного способа заработка. Именно таким способом проигралось данное соединение на финансовом состоянии многих людей. Юпитер и Плутон завершали свой взаимный цикл, поэтому их соединение заставляет пересмотреть многие вещи, которые нам казались вполне нормальными и к которым мы уже привыкли. И, безусловно, данное соединение несет с собой большую волну перемен и заставляет переосмысливать привычные вещи, которые имеют отношение к финансам и заработку. Но еще более значимое соединение ожидает нас 21 декабря 2020 года. Как я уже упоминала, это будет соединение Юпитера и Сатурна. И по смыслу оно будет иметь большое воздействие на государственный строй и в целом на идеологию людей, на то, к чему люди будут стремиться и во что будут верить. Юпитер — это в астрологии планета, которая отвечает за новые правила, порядок, как раз-таки вот эти идеи, которые есть желание внедрить. Сатурн — это планета контроля, контроля выполнения тех правил, которые устанавливаются Юпитером. Это планета порядка. Именно благодаря взаимодействию Сатурну и Юпитеру устанавливается определенный порядок. Порядок в государстве и в целом в мире. Сатурн и Юпитер будут соединяться в Водолее. Это значит, что принципы равенства, принципы свободы, принципы устремления в будущее будут преобладать благодаря данному соединению. Это начало нового цикла, который будет длиться 200 лет. Так что в 2020 году мы с вами все по-настоящему являемся свидетелями смены эпох. Кстати, соединение Юпитера и Сатурна будет также очень интересно изучить и посмотреть тем, кто занимается нумерологией, ведь данное соединение произойдет в очень интересную дату и время — 21.12.2020 в 21.21. -21. Юпитер и Сатурн в астрологии называют маркерами времени. Давайте с вами разбираться, почему так. Еще в древности 20-летним циклом Юпитера и Сатурна уделяли очень большое внимание. Дело в том, что в то время высшие планеты, такие как Уран, Нептун, Плутон, еще не были открыты. И именно Юпитер и Сатурн и их взаимный цикл определяли развитие и ход истории. Кстати, Юпитер и Сатурн из всех медленных планет являются видимыми. И они изучаются уже достаточно давно. И в астрологии есть такое понятие, что чем лучше видно планету, чем легче за ней наблюдать, тем более ощутимыми будут результаты воздействия этой планеты, и тем яснее будет ее влияние, тем понятнее будет ее влияние. Поэтому Юпитер и Сатурн несут с собой перемены, которые очень легко осознаются человечеством и очень легко внедряются. И это перемены, которые видны всем без исключения и которые влияют на всех без исключения. Циклы Юпитера и Сатурна имеют тесную взаимосвязь с развитием общественных структур, с мировым порядком, а также с темой власти. И, кстати, именно по циклам этих планет Раньше вычисляли, когда произойдет смена порядка в той или иной стране. Кстати, данные планеты обладают самой большой массой в Солнечной системе. Это, конечно, тоже немаловажно, это подчеркивает их значимость. И на самом деле Сатурн и Юпитер это два антагониста. Юпитер принято считать планетой большого счастья, увеличения, расширения. Сатурн же наоборот дает ограничения и вносит смуту. И поэтому соединение этих двух планет обычно дает, скажем так, преодоление определенных препятствий ради большого блага. То есть, это все-таки сочетание не самых хороших событий ради чего-то большего и позитивного. Итак, 21 декабря 2020 года Юпитер и Сатурн соединятся, и это соединение произойдет в день. Зимнего Солнцестояния, когда Солнце переходит в знак Козерог, И первое и второе события являются очень значимыми с точки зрения астрологии. И так совпало, что они происходят в один и тот же день в этом году. В момент соединения Юпитера и Сатурна, как мы уже с вами сказали, начинается новый цикл. Точно так же и в день Зимнего Солнцестояния дни становятся все большими ночи становятся более короткими соответственно меньше тьмы и больше света происходит поэтому конечно это очень поворотный день очень распространенный вопрос является ли соединение юпитера и сатурна гармоничным аспектом или наоборот напряженным ведь каждому из нас интересно знать хорошие события произойдут по данному аспекту или наоборот очень плохие как я уже сказала ранее, Данное соединение ⁇ это соединение условно злой планеты и хорошей, поэтому оно несет не совсем однозначные события, но все же это то, что в перспективе будет приносить безусловно что-то новое, и будет это все новое восприниматься как благо. Но я бы хотела также обратить ваше внимание на то, что данное соединение произойдет в первом градусе знака Водолей. Этот градус, как и любой первый градус другого знака, это очень важный момент. Ведь первый градус ⁇ это переходная точка между знаками Козерог и Водолей. Это градус, который синтезирует в себе качество предыдущего знака и знака, в котором он находится. Поэтому это еще больше подчеркивает насколько сильно будут ощущаться перемены и насколько ощутимыми они будут для каждого из нас. На самом деле Юпитер — это планета, которая обозначает мечту, идею, это то, что вдохновляет, а Сатурн — это планета практики, это планета, которая позволяет внедрять идею, и с этой точки зрения данное соединение очень благоприятно, так как оно не позволяет витать в облаках, оно дает желание воплощать в реальность самые заветные мечты. По той причине, что Юпитер и Сатурн соединяются именно в первом градусе Водолея, и по той причине, что соединения в воздушных знаках после этого момента будут длиться еще 200 лет, данное соединение называется Великим Рубежом. И это действительно очень сильная переходная дата. Чтобы понять, как данное соединение Юпитера и Сатурна будет влиять на каждого из нас, стоит вспомнить, как Юпитер и Сатурн соединялись в 2000 году. На самом деле, на удивление, можно найти очень много общего между 2000 годом и 2020 годом. В предыдущий раз Юпитер и Сатурн соединялись в Тельце и при этом делали квадратуру к Урану в Водолее. В этот раз планеты поменялись местами. Сатурн и Юпитер соединяются в Водолее, а Уран находится в Тельце. И между ними опять тот же напряженный аспект — квадратура. То есть мы видим, что в этих годах участвовали в аспекте одни и те же медленные планеты, и тематика аспекта одна и та же, и знаки одни и те же. Поэтому мы можем предположить, что финансовая ситуация в мире может оказаться похожей. И вблизи соединения Юпитера и Сатурна могут пошатнуться фондовые рынки, биржи и все, что связано действительно с крупной финансовой банковской системой. На самом деле соединение Юпитера и Сатурна. Водолея, которая делает квадрат в знак Телец, Курану, повлияет не только на финансовые сферы, но и, в принципе, на тип человеческой деятельности. Само по себе присутствие Сатурна в Водолее уже создает некий конфликт между консервативным подходом и новаторством между привычным способом работать и между удаленной работой. Также мы можем рассматривать Сатурн как истеблишмент, как управителей страны, государств, как высшее общество так называемое. И в данном случае Уран это народ, и квадратура между этими планетами может говорить о массовых протестах и о конфликте между народом и представителями государства. Поэтому соединение Юпитера и Сатурна в Водолее принесет с собой также период волнений и, скажем так, недовольства со стороны людей. И это будет сопровождаться желанием Сатурна, то есть власти как можно дольше удержать свои позиции. И здесь может быть два варианта развития событий. Первое — это то, что лидеры государств будут принимать пожелания народа и в связи с этим будут менять Конституцию и законы, чтобы они были более либеральными, и таким образом будет происходить консенсус. И, может быть, второй вариант — это ужесточение силового противостояния в том случае, если власть не захочет слышать народ. Кстати, квадратура Сатурна и Урана часто дает такой эффект, когда человек перестает испытывать желание выполнять привычные обязанности. Поэтому многие будут готовы бросать привычную работу ради того, чтобы оказать свое сопротивление и показать свою позицию бороться за свободу. Я уже не один раз упоминала в этом видео о том, что Сатурн и Юпитер начинают свой новый взаимный цикл в воздушных знаках, и этот цикл будет длиться 200 лет. Но давайте разберемся, в чем же отличие от предыдущего цикла, который был в земных знаках. Дело в том, что земная стихия ценит комфорт, материальные ресурсы. Поэтому успех человека в тот период измерялся тем, чем он владеет — его ресурсами, и тем, что он может себе позволить купить, и сколько он зарабатывает. Когда же окончательно состоится переход в воздушную стихию, это, соответственно, будет менять идеалы восприятия других людей, и понимание, в принципе, лидерства и успешности, будет цениться креатив и возможность владеть информацией, иметь доступ и влияние на других людей. То есть, в принципе, начинается информационная сфера, и именно по этим критериям будет проводиться оценка успешности того или иного человека. Именно идеи, получат огромную ценность. И чем более они креативнее, оригинальнее, независимее, тем больше они будут цениться в обществе. Главное, конечно, не отрываться полностью от земной стихии, и прежде чем внедрять какие-то идеи, важно их протестить и увидеть, что они действительно работают. Период, который длился с 80-х годов по 2000-х, был переходным. Так как в 80-х годах Сатурн и Юпитер тоже соединялись в воздушном знаке, в весах, и это дало возможность увидеть демо-версию того периода, который наступает сейчас. И в этот промежуток времени все, что связано с мобильными телефонами, компьютерами, коммуникацией, выходило на первый план. Это было развитие. Именно вот этой сферы, которая связана с технологиями и будущим. И поэтому можно утверждать, что после соединения Юпитера и Сатурна в декабре данная тенденция опять будет выходить на первый план. Интернет, платформы в соцсетях, удаленная работа, это также то, что будет выходить на первый план. Давайте же подведем итог этого видео. Что же на самом деле принесет соединение Юпитера и Сатурна? на какие сферы в нашем обществе данное соединение повлияет. В первую очередь, это начало новой эры мировых лидеров. И эти лидеры должны поддерживать простых людей, должны быть близки к народу. И это период, когда социальное равенство и справедливость будут ключевыми критериями успешности того или иного государственного строя. Люди начнут стремиться к большей свободе, к большему равенству. И это еще сильнее будет усугубляться после перехода Плутона в знак Водолей. Так как, естественно, будет сопротивление власти и желание как можно дольше удержать привычный строй, то данный переход может ознаменоваться революцией и столкновениями. Поначалу те люди, которые будут нести в массы принцип правенства и свободы, они могут преследоваться представителями власти. Коллективные ценности будут меняться, и вот эта тенденция к накопительству, удержанию как можно большего количества ресурсов в одних руках, она будет уходить в прошлое, и на смену этой тенденции будет приходить новое и ценность человека будет заключаться в его интеллектуальных способностях, а также в желании творчески самовыражаться. Кстати, Китай как государство будет иметь стремительный рост и развитие на фоне других государств. Ну и, конечно же, будет возрождение технологий во всем мире, которые связаны именно с коммуникациями. Это была первая часть видео. И мы сделали разбор, обзор того, как соединение Сатурна и Юпитера повлияет на мир в целом, какие перемены несет с собой данное соединение. Будет также вторая часть видео, в которой мы разберем, как данное соединение повлияет на представителей каждого знака зодиака. Но прежде чем выйдет в свет вторая часть этого видео, Даю вам домашнее задание». Посмотрите, пожалуйста, внимательно на эту таблицу и вычислите, нет ли в вашей натальной карте соединения Сатурна и Юпитера или, возможно, у вас есть близкие, друзья, родственники, у которых в картах есть данное соединение. В таком случае знайте, что те, кто имеет данное соединение в карте, будут ощущать его намного сильнее всех остальных.